Когда-то давно в приоритете у бойцов были большие объемы, и в эпоху нахимиченных парней большинство перекачанных химреакторов пользовались большим успехом. После запрета допинга в ММА и прихода ЮСАДы на передний план вышли самые дисциплинированные бойцы, из которых большинство ничем уже не впечатляет внешне. В современную эру выгодно быть высоким, длинным и худым бойцом. Тонкое тело позволяет меньше затрачивать энергию, проводить длинные поединки, и, конечно, за счет длинных конечностей не особо париться, обои на расстоянии. Сегодня мы поговорим о самых худых бойцах из мира ММА, которые добились успеха, несмотря на то, что их мышечный каркас ничем не впечатляет. Майкл Пейдж если судить его строго, то пока ему еще рано биться с топовыми бойцами, что он и доказал в поединке против чемпиона Дугласа Лимы, или поединком ранее, когда сам Пол Дейли проводил ему тейкдауны. Уже 7 лет он бьется с ноунеймами, но стоит отдать ему должное, ведь со своей комплекцией он довольно неплох. При этом его рост 1,90 м. что всего на 2 сантиметра меньше, чем у Фрэнсиса Энгану, который на несколько десятков килограмм больше его. Майкл стал отличным шоуменом и ударником, который не подпускает к себе соперников, запугивает их танцами и разбивает по этажам быстрыми и очень длинными конечностями на дистанции. Конечно, иногда его тело дает сбой, и ему не хватает физической мощи, но пусть он лучше остается тем безумным танцором и прыгуном, на которого мы всегда будем смотреть. Александр Волков Российский боец тяжелого веса ЕФСИ на протяжении карьеры не впечатляет своей формой. У него нет внушительного мышечного каркаса, но с его ростом и габаритами ему этого и не нужно. Саня в каждом бою встречается с более низкими и толстыми соперниками, а его рекорд 31 победа и 7 поражений говорит о его успехе в таких схватках. Волков сейчас является почти самым высоким бойцом ЕФСИ, и если он сейчас снова выйдет на серию побед, то через пару поединков он сможет снова стать претендентом на титул. Александр победил даже самого высокого бойца в ростере EFC, доказав, что он может биться не только с низкими противниками. Молодой возраст для тяжелого веса, а именно 31 год, не сильная комплекция вместе с отличными габаритами – возможно будущий ключ Сани для титула EFC. Но не стоит забывать, что ему тяжело иногда справляться с более коренастыми борцами. Макс Холлоуэй в первых боях UFC этого щуплого и хилого парня никто не воспринимал всерьез. Худой парень с тонким голосом вряд ли мог кого-то испугать в бою. С течением времени Холловей стал набирать мышечную массу по совету тренеров, и дела у него пошли только в гору. Сейчас его рост и худая комплекция главный ключ к его победам. На протяжении многих боев в UFC бывшего чемпиона не могут остановить в бою. Он быстрый, хлесткий и выносливый. Его габариты создают огромную проблему лучшим бойцам мира в его весе, некоторым даже по второму разу. Макс атакует соперников своими длинными руками на протяжении всего боя, а справиться с ним, зная, что у него еще и феноменальная дыхалка, мало кто может. Дастин Порио хоть и создал ему проблемы в легком весе, но вырубить его он так и не смог, а продержаться весь бой с бывшим временным чемпионом стойки могут немногие. Даже сейчас, проиграв Алексу Волконовске, все до сих пор считают благословенного чемпионом. Считаю, что этим парням нужна вторая встреча. Тони Фергюсон Думаю, это настоящий образец худого бойца в современном мире. Эль Кукуи ничем не впечатляет в своем внешнем виде. Ну, конечно же, кроме размаха рук, который больше, чем у Даниэля Кармья на целых 10 сантиметров. Когда более крепкие парни встречаются с ним в октагоне, они начинают не выдерживать того темпа, которое выдает тело Тони. Он жесткий, быстрый, выносливый и высокий. Дыхалки Фергюсона во всем легком весе в мире может противостоять, наверное, только Хабиб. И то только тогда, когда он измотает своего очередного соперника. То не показывает в каждом бою постоянные улучшения, выжимая из своего тела максимум и используя его в клетке по полной. Этот боец яркий образец того, как можно ломать крепких парней, не имея больших мышц. А его секрет прост, хоть и не для многих. Это фанатичные тренировки, о чем уже многие знают. Джон Джонс. Его прозвище Костя говорит само за себя. Свой недостаток в виде тонких ног он превратил в огромное преимущество. Никто не может справиться с этим парнем, хотя многие обещали поломать его тонкие ножки и сломать этого якобы дряща. Имея самый большой размах рук во всем EFC, Джон на протяжении всего поединка не подпускает к себе бойцов, а его легкие ноги позволяют выстреливать удары по этажам с невероятной скоростью. Также из-за своего строения тела Джон отлично использует свое главное оружие – локти. За счет своей скорости и габаритов он запугал весь дивизион этим оружием. Наверное, в современном мире нету более сбалансированного бойца, чем Джонни, хотя его телосложение не похоже ни на одно другое в его весе. Его трудно назвать худым бойцом, с тем учетом, что его верх тела из-за слабых ног порой выглядит просто огромным, особенно когда он на массе. Но раз многие его соперники уделяли его физическим данным время для обсуждения, то он должен быть в этом списке. Шона Мелли. Выступая в легчайшем весе, он выглядит как один из самых высоких бойцов в этой категории. Он выше Доминика Круза на целых 8 сантиметров, которого обычно считают самым габаритным бойцом в этой весовой. Имея неплохие данные для ударных видов спорта, он начал постигать вначале бокс, а затем и кикбоксинг. Эта связка помогает ему сейчас в ЕФС надирать задницы соперникам как следует. Подвижный, ловкий и креативный Шон должен выстрелить по полной уже в этом году, ведь он подтянул свою главную проблему, получив фиолетовый пояс по джиу-джитсу. Забит Магомед Шарипов Непривычно видеть в ММА дагестанского бойца с такой сухой комплекцией. Он на 7 сантиметров выше бывшего чемпиона Макса Холловая, а его руки длиннее на 10 сантиметров. С 10 лет забит стал заниматься вольной борьбой, позже перешел на ушу Саньда. Там его талант раскрылся в полной мере, который он перенес в лучшую арену мира». Отработанные вертушки и приемы в стиле старого Энтони Петтиса удивили всех с первого его боя в UFC, а когда мы все зрели еще и его феноменальную борьбу, то он просто покорил наши сердца. Сейчас 6 соперников в UFC не смогли побить его, но как это ни странно, под конец боя именно худой забит начинает уставать, и возможно в 5-раундовом бою он испытает в будущем проблемы. По его словам, он платит эту цену за зрелищность, и в более важных поединках он будет меньше использовать энергозатратный, хоть и ярче стиль боя. По слухам ему также приходится спринговать на тренировках с более тяжелыми парнями, потому что бойцы из его весовой не выдерживают его напора и якобы побаиваются его. Вот так забит наводит ужас на свой дивизион не имея яркой комплекции. Надес Почти все бойцы с кем он дрался выглядели больше него. Хоть Нейт и реально худой, выдержать с ним полный бой в стойке очень трудно. В борьбе у сетки он не самый крепкий боец, но в партере он один из лучших в мире за счет почти рекордного количества сабмишнов в истории ЕФС. Длинный и жесткий Нейт готов драться все пять раундов в стойке, и сколько бы урона он ни нанес и не пропустил при этом, что было доказано в очередной раз в поединке с Масвиделем, его телосложение позволяет ему всегда быть готовым к долгой войне. А занятия триатлоном только лучше способствуют этому. Физически он он слабее многих легковесов, но с течением времени в бою он почти не теряет силы, и его соперники в середине или в конце боя уже становятся более слабыми, чем он. Также и ментальная жесткость позволяет Диазу драться с любыми соперниками и выходить на бой в любое время, если ему, конечно, хорошо заплатят. Джеймс Вик. Это боец легкого веса на 8 сантиметров выше Нейта и намного худее него. Он очень сухой и жилистый боец, который идет на серии из четырех поражений подряд. Когда это видео мы выпускали два года назад, то все было наоборот, и его рекорд в ЕФС был просто отличным. Несмотря на свою худощавость, он работал охранником в ночном клубе, нередко вырубая всяких бунтарей. Сейчас его карьера пошла на спад, и он был нокаутирован в трех поединках из последних четырех. Исраэля Дасанья. Менее двух лет ему понадобилось для того, чтобы пройти 6 соперников в UFC и стать чемпионом мира. В среднем весе нынешний носитель титула без сомнений самый худой боец, который при этом обладает очень яркой и эффективной ударкой. Для такого габаритного бойца с огромным опытом кикбоксинга легко убегать от соперников и просто съедать их на дистанции. И как это ни странно, это не пиковая форма спортсмена. В кикбоксинге он бился стяжами, при этом его вес достигал отметки выше 100 кг, что сейчас очень непривычно при взгляде на него. Но даже там он не выглядел крепышом. Сейчас ему предстоит поединок с Пауло Костой, который является полной противоположностью Исраэля в плане мышц. И думаю, фаворитом снова будет чемпион. Друзья, это перезалив ролика двухлетней давности с небольшими изменениями, который был удален. Если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его и напишите свое мнение в комментариях снизу.